Что? это было? ЧТО? ЧТО за окно тупое? Ненавижу это окно. Всем привет, с вами Рома и сегодня мы играем в Привет, сосед Альфа 4. Что ж, вот у нас такая ставка. Кстати, я немножко уже поиграл, я потому что снимал. Я э, просто не знаю, там сейчас нереально так сложно этот сосед у нас сегодня. Я не думал, что сосед 4 будет такой сложный. Так, кто-то тут стучится. Кстати, мне очень жалко, Думба вообще не поменяли. Бордо жалоповать. Блин, до бордо жополовать. Жополовать. Какая-то бумажка. Итак, орудие, наше орудие. Вот это, вот это. Короче, я уже в самом начале просто решил кидануть вот эту, ну, сковороду. И реально, так и надо было сделать. Я уже нашел все ключи, но я знаю, где они находятся, но просто не знаю, как их достать. Не... Но я не знаю только, как зеленый еще полностью. Что? Получалось же! Блин, нам нужны разные плоские предметы. Вот, к примеру. Потёпый в кабах. Парзюшли. Потёпый. Я не знаю, что такое потёпый, не могу перевести. Потёпый. Блин, как кинуть? Только что пробовал, получилось. Ну, не только что, а когда тогда пробовал, у меня получилось. Ну ладно, давайте мусор будем пробовать. Он так прикольно держит. Ну это не страшно. По молоку. Будто Беларусь. Мне кажется, это Беларуси может быть сделали все-таки потому что там же по-другому все. Да блин! Сосед, что у тебя за рычаг? На него ничего не действует. <со Ricoh> да, яблоко! Вс ⁇ яблоко, мой друг. Яблоко, мой друг. <соц <yapmış> э. Да блин! Подожди, сосед, не уходи. Что у тебя еще можно? О, сосед, сосед, сосед, ну куда ты? Да Подожди, это еще не все, у меня еще стол есть. О. О, у меня есть твой банан. Что? О, давайте пакость сделаем. Пое прям, прям, прям ультра пакость вообще. Не надо этого. Нет. Короче, если мы... Надо нам в ту комнату будет попасть. Ну там, потому что находится зеленый ключик. Но я не знаю, для чего еще этот зеленый ключик, но он там от какой-то двери. Вс ⁇ комната свободна, но пойдем мы в нее пока что не сейчас. Ох, блин. Ох, лифт. Короче, нам нужно вот на этот белый балкон. Тут только балкон. Так. Дальше, по больше я, я пока не прошел. Так, манекен можно выкинуть, он мне не нужен. Хотя манекен классный сделали, их переделали. А, сосед не может уйти такой... Ну, э, это прикольно. Так, так... И у нас здесь сто... Опа! Опа! Ой, дальше закрыто облом. Так, теперь нам надо... Шо, э? Блин, надо вот этот рычажок отключить. Будто звуки из Mortal Kombat, знаете. Что? Чего? Чё, ну так неинтересно вообще, видишь, что обнаглели вообще. А так? Ключ от золотой двери находится под дверью, на которой золотой ключ тогда я не знаю как его еще можно взять Странно. ой куда ты выкинул ну туда где вот это я показывал вам когда я не захотел пойти вот это, такое маленькое где окошечко такое туда пока не надо идти там какой-то там что-то такое -то. страшное она короче сдувает наши вещи и мы их не можем заново подобрать и мне кажется вот сейчас где это вот вот этот рычажок, такой вот этот, нам нужно как-то взять и просто-напросто отключить. <гас> Точно! Мы можем сейчас у него что-то кинуть, правда, это что-то мы потом потеряем. Так, что мне не жалко? Мне швабру не жалко. Она вообще не моя соседа. Так, чувствую, будет долго, но надо попробовать. Ладно, фонарик попробуем. Так, нет мне кажется тут можно не миллиарды раз пытаться да, да блин возьми его мне кажется это бесполезно не ну если прям куча раз пытаться то в принципе думаю и получится так, возьмем вот этот а то свой уже как родной, вот этот. Так, да что за фонарик дубой? Ничего ты будешь делать. Ой. А, фу. Да! Я! Я! Оказывается, это так просто было. Ч ⁇ ты? Опа. а Э- Вот, фу, блин, Оказывается, это даже не для этого было. Так. Опа, ага, Сосед! Я смотрел твою... тихо тайну! Ну, типа, ты должен страдать, ну... <связь> Прикольно. Чё-то не держится. А ну-ка. А если коробка? Ой. А -а -а, надо с кровати пытаться что-то залезть. Хотя я забыл совсем про эту дверь. Типа на скорость надо, да? Ага, -а -а, у меня получилось. Ну почти. Также получу, как же получилось. Нужно еще что-то. Вот коробка. Так. Опа! Нашел что-то еще. Так. Ладно, где еще мои коробки? А, тьфу, тут, тут же нету коробок, да. Так, короче, сразу говорю, я вообще не знаю, что мне делать, поэтому делаю, что что что придумал, то и делаю. Так, запись хотя бы идет. Запись идет. Так, народ, только не судите строго. Опа! А чего это что? Опа, сразу такое что-то нашел. А ничего не нашел. братья мои, Вайте, братья мои, не подведите меня. Да! Опа. Плохая мокнапия, <смех> леница мельница. <смех> Что-то <ей> не непонятно. <смех> а как открыть? О, тут сосед, короче, деньги зарабатывал на этом, да? И чё? А-а-а! Дверь, типа, теперь? Чё, ну и зачем я сюда поднимался? Ничего не происходит. А -а -а, какой прям злой. Нажмем-ка, пожалуй, как... Ура! Правда жалко, там я не катаюсь. Ура! Ч? Та да нуля! О нет, нет, нет! Зато я хотя бы что-то сделал! Ей! И оно там катается, да? Ну, пойдешь, да? Так, вот здесь вот это под напряжением, это надо отключить. А-а-а-а, я теперь понял, что вот этот э, провод делает. Завидую, сосед. Твой, э, твой сосед выжил. Сосед завидую, у тебя сосед живучий. Фух, господи, тут такое сложное, все вот это. Вон. Полокомо или как оно там называется. Фух, так, пока мы лезем, запись хотя идет, идет, пятнадцать минут нормально. Ох, игра такая сложная. Короче, наверное, это на, на два выпуска затянется аж. <звы> а, а, а, а, а. <звы> Я просто куча раз провел понажимал. И вот результат. Классно. Там мой рейс! Я не знаю, как это срабатывает, но это работает. Да блин, как залезть? Ты чё? Ну не издевайтесь же. наконец-то. Так, меня там не собьет, надеюсь не собьет Будто я прям так и хочу, чтобы меня сбило Ну, на самом деле нет. Так, работает до сих пор. Так, ага. Значит, мы это должны отключить. Это вот этот. Так. Ой, ой, ой, ой. Ну-ка, ну покатай меня. Покатай, мальчик. Уиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии О, я управлять этим могу, класс! <зыв> не валить надо, не валить надо! Да не. <зыв> ну, хотя бы сюда. <зыв> Чё? это окно <свист> да yeah. так я забыл куда мне надо вообще не uh -huh. Так, нет, я не хочу, чтобы меня сбивала. Так, значит, пойдемте назад. Она поехала, приедет не скоро. понять что тут делать реально такая сложная не. блин я не знаю как мне добыть зеленый ключик потому что мне кажется мне нужны ну, вообще все три ключа Так, мы... Моя... ладно, потом туда все равно не особо надо... Ой, надо же забрать фонарик, куда-то вот вс ⁇ остальное. Так, моя сейчас главная цель. Это... Что? Правильно. А что случилось? Ч ⁇ завис? Ой, ч ⁇ он завис? Блин. Ой, у меня двойной клик сейчас отключился. Блин, я уже не помню, как я все это делал. <гас> Блин, у меня оно отключилось, чё ты? Опять туда прыгать, включать, наверное, сосед гад отключил. Так, провод. Ну, ладно, сейчас немножко попозже, провод. Надо включить заново, чтобы шло вот это, а то мне кажется так и надо, чтобы оно шло спокойненько. А, я же этот электричество отключил. Что не так? Давай, немного еще. Гадкая дверь. Так вроде уже можно протиснуться, что не так? яблоко метеор какой-то. Ой, да ну, ну немножко давай. Так, блин. Фу, я не понимаю, да так сложно. да дверь да да что-то заработало. Наверное, да Да! Е! Yeah! Ой! Господи, у меня так, такие глюки, будто у меня интернет э, слабый. Они... А Что а, а, это вообще за комната у меня? Тут какой-то... Оно глючит из-за того, что куча яблок. А как отключить это от яблок? Ага, нашёл. Поняли, какой страшный? Я нашел ваше оружие. Ага, электричество сейчас работает, вот в чем дело. Поэтому сейчас и поезд едет вот этот, Ну или что это? Так. Да! Как всегда, куча разного барахла. Но тут есть дверь какая-то. Угу. Ну и ладно. Так, теперь я хочу вернуться сюда и посмотреть, откуда идет провод. Короче, так сейчас. Поставить надо это как. Сюда так запрыгнуть. Так, значит, проводу вот так с другой стороны. Мне нужно сейчас в другую сторону. У, я, не я Не упал. Не упал. Какая тебе разница, что я смотрю на твой огород? Обычно хороший огород, я же не собираюсь его удобрять. Ага, нам нужно и раскопать, и тут будет какая-то могила, как в Альфа-1. Я понял. Что это было? Так, ну блин, ну... Надо подумать, вот откуда может быть... Что это такое? Опа! О! Сосед, а тут уже не твой дом! Что-то на меня жди, я тут уже не твой дом, сосед! У него уже должно быть пофиг, это не твой дом. если тебя оружие чуть не выкинул куда-нибудь зато он пока вернется домой уже сто лет пройдет Вот только себе хуже сделал. Да блин, что ты все время падаешь, говнюк, задолбал падать. Ух, короче, я думаю, я соседа еще долго буду проходить, то что они понятно, что делать. В общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, самброма Всем... Так, запись, идет? Идет. Всем пока!